После того, как мы нашли 100 сделок по правилу доктора Роуза, нужно исключить все те, что уже проданы или не выставлены на продажу. Так, к примеру, у вас может остаться всего 23 предложения или 71, каждый раз по-разному.